покажу как прокачать навык э, выносливости чтобы получить бесконечные Для этого нам надо э, заехать в одно местечко примерно в районе гента Вот этот грузовик нам поможет э, прокачать этот выносливость, как бы это странно не звучало. Но вот для этого нужно подождать несколько минут, а для вас несколько секунд. Так вот, время уже прошло, уже 7 вечера. Тут сам Я слишком высокий В you реальности. За это вас могут вот, нажимаем на двойку. И вот все. Да. Ну вот, как я сказал уже вот вечером. Yeah, Блин, черт. Блин, черт. Блин, черт. Вот такое бывает у нас в right. Такие вот. вот, вот Фух, я успел от него оторваться. Вот, примерно мы в таких домах, назад. прямо в таких жилищах, квартирах вот здесь будем. Нам надо найти, найти дом здесь, вот. Здесь как-то пофиг на тишину, разобираем быстренько. Не успеваем, пока не приехали к Теперь забегаем в следующий дом. Здесь мы тоже вот так забираем. И опять уходим. Exactly Я обращаю внимание на этих людей. Еще раз заходим в этот дом. И да, как ни странно, у них опять появился озеро. Неизвестно, неизвестно, почему появляется это. Видимо, они какие-то там это богатенькие. Они сразу же это засекли нас. Ну, на это как-то страть. Главное, чтобы полиция... Нас а, черт. Так, э, Убегаю от мужика. Пердящего. забегаю опять в этот дом. Забираем у них телек. That, так, иди здесь снайхер. Вс. И вот так мы грабим грабим пока э, не настанет э, рассвет. Так, уходим сразу же. Все. Вот Еще один. Все. Итак, для того, чтобы быстро прокачать навык выносливости, то нужно это. Примерно ограбить примерно сумму 10 тысяч долларов баксов. тогда вы получите бесконечный бег и вознаграждение около двух двух тысяч долларов примерно или больше я уже как-то подзабыл уже еще раз забираем всех я поздравляю с э, наступающим новым годом that, кстати это можно сказать последний видос э, грубо говоря 2021 году спасибо вам за все что вы меня смотрите ставите лайки пишите комментарии и поддержите меня э, там, во всем ну, это я, конечно, hey, чернил выстрел. Вопрос Вы меня, смотрите, из-за моих I was этих... Born rich. Скорее всего... Exactly are you at? Так, иди нахрен. Э, из того, что... Вот, наверное, вопрос... Э, э, э, вот, допустим, да. А это мексиканка странно так вот, странных ну, скорее всего, вы меня смотрите из того видео того видео как странных миссию странных странных так скажу, да, видео странных странных очень успешно вышел да и в принципе я понимал что многие его, наверное посмотрят из странных ну, соответственно С того, что многим другим трудно выполнять миссии, особенно в санке, Я этих э, людей-дольки очень много знаю. То же самое можно считать Цезарь э, Панду, которая в свое время вообще никак вообще не мог проходить, потому что я не понимал э, на что нажимать и все такое. Что, э, day, дело в том, что там показываться стрелками, то есть э, все думают, что надо стрелками э, делать. Ну, надо, оказывается, на нумбате делать. Вот. Ну, особо умные, конечно же, просто, наверное, поменяли и все. Поменяли на эти кнопочки, э, чтобы это пройти. Даже так вот. Забираем вот так. И забираем. Так. Не знаю, дорогие я уже долго так уже поднаграбил вроде бы. Уже где-то 2-3 минуты уже я награблю там приставки и это. Телеки. Ну ничего, Дед Мороз э, скоро подарки приносит, а это чисто для э, это для каких-то э, каких это фишек Да, вот так вот <соценно> Дед Мороз подарки. Или... Точнее эльфы. Точнее О, каких-нибудь богатеньких. Но <плодисмент> ну, это я просто пош... э пошутил, пощупил, да, да. Блядь. Почутил, да. Новый солнце. Новый И для еще... Давайте еще один вот телек... You ограбим. You так что, вот, я рекомендую, вот, когда вот вы это, грабите все это, примерно в таких местах быть, чтобы вот, так, быстренько В один, в другой, в один, в другой, вот так, домик вот так заходите и все, чтобы быстро вот так все забрать. Это эффективно, быстро и самое главное, это надежно. Всё. примерно столько вот э, я ограбил вот зелень все такое дохера да, я их уже взял ну и соответственно еще тут гараж близко так что да такой вот, зачет топчик э, этот стечка и вот пожалуйста два заезда веща казатся я ограбил. весь аворазовывающая 3000 долларов Поздравляю вас, вот так вот и проходится миссия вора, считайте. Оно обязательно для стопроцентного прохождения игры, если вы не знали. Ну, КЗ может быть все еще, сами научат на пройти. Ладно, это уже не важно. Так что, давайте подпишитесь на колокольчик, чтобы не пропускать новые мои видео уже э, в следующем году. Если, конечно, я не обленюсь. Всем удачи, всем пока!